Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для раков на вторую половину августа 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Под колодой, под колодой у нас двойка чаш. Ну что ж, замечательная карта. В первую очередь это влюбленность. Это карта, знаете, такого душевного союза. Тут не сколько э, такое физическое притяжение друг к другу, сколько взаимопонимания. То есть э, вы начинаете предложение, человек заканчивает, настолько вы как бы на одной волне. Если любовь не ваша тема, то это может быть хороший бизнес-союз. Может быть, у вас появится новый друг или подруга, которые тоже будут вас вот так вот понимать с полуслова. Замечательно. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Тема двух последних недель. Августа для вас карта Колесницы. Предпоследняя неделя августа у нас Рыцарь Посохов. Двойка Пентаклей. Карта Верховного Жреца или Иерофанта. И паш посохов. Последняя неделя августа, и у нас пятерка пентаклей. Четверка пентаклей. Карта силы. И пятерка мечей. Начнем с темы. Тема замечательная. Карта колесницы. В первую очередь, это старший аркан представляет вас. Ваша карта, знак зодиака раков. Карта победы. Победы на каком поприще? Для каждого по-разному. Кому-то, может быть, дадут должность повыше. Может быть, у вас повышение в должности, повышение в зарплате, какие-то достижения в области работы, карьеры, бизнеса вашего, может быть, по этой карте. Потому что человек, он на возвышении, как бы. Карта еще и контроля. Я крепко держу эти поводья, и я направляю свою вот эту вот э, повозку, свою колесницу туда, куда мне надо. То есть вот это крепко держать вожжи в руках и направлять свою жизнь, свою ситуацию туда, куда вам надо. Карта еще транспортных средств. Может быть, кто для кого-то это покупка или удачная продажа автомобиля. Либо вы занимаетесь, может быть, автомобильным бизнесом, перевозками какими-то. Тут тоже очень удачно все. И для отношений это тоже неплохая карта, потому что карта говорит, что вы в одной упряжке. То есть вы от этих отношений хотите одного и того же. Потому что часто бывает, что один человек хочет одно, одна лошадь в одну сторону тянет повозку, другая в другую, тогда ничего не получается. И воз поныне там. А когда вы оба в одной упряжке, то у вас идет развитие ваших отношений, развитие семьи или отношений, или все очень позитивно. Потому первые две карты, предпоследняя неделя, рыцарь посохов, двойка пентаклей. Ну кто-то, вы знаете, в первую очередь рыцарь посохов это молодой человек или молодая дама, не достигший возраста 40 лет, это огненная стихия, львы, овны, стрельцы. Человек может быть очень экспрессивным, то есть он выражает себя как-то. Огненность, вот эту вот энергию свою огненную, они как-то выражают. Либо через свою внешность, либо через свое тело. То есть, может быть, наращивают мышцы. Женщины у них, прическа, одежда, макияж, что-то в таком. Либо это вот вот, эта вот энергия, это может быть спортсмен, может быть человек, который прям вот горит. Бывает такое? Постоянно какие-то планы, постоянно какие-то что-то он Реализовывает, организовывает, может быть, что-то. Посох это еще символ работы, карьеры. Может быть, рыцари это движение, может быть, развитие вашего какой-то какой проект, может быть, у вас идет продвижение вашего бизнеса или ваше продвижение по карьерной лестнице. Что-то движется в правильном направлении. Причем. Если это, например, вы молодая женщина, встретили вот этого вот молодого рыцаря или молодую даму, мужчину, то, может быть, вы еще не совсем уверены об этом человеке, и вы взвешиваете все за и против. То есть, ну, это правильно как бы не стоит. Иногда можно, но, в общем-то, если... Правильно это стоит, так, конечно, взвесить все за и против, подходит ли мне, будет, будут ли эти отношения развиваться, как будут развиваться, ну, то есть все вот эти вот э, позитивные и негативные стороны вы учитываете следующие две карты у нас карта ирафанта и паш посохов Ну, в первую очередь, что мне хочется сказать для кого-то это крещение крещение ребенка потому что ребенок у нас может быть даже ребенок тоже огненной стихии лев овен стрелец ребенок может быть даже артистичен, может быть, играет на каких-то институтах, или будет играть в будущем, будут какие-то задатки, или спортсмен, или, может быть, что-то такое в плане креативности. Ну, ну и вот это вот крещение. Если нет, вы можете получить какую-то новость, потому что пажи – это носители информации, это вот этот вот курьер, который приносит нам что-то. Вы можете, известие, может быть, именно о работе, бизнесе, карьере, что-то в этом области. И э, карта Иерофанта – это благословение ваше на, вот, на этом пути, на вашем. Кто-то, может быть, пойдет преподавать или учиться чему-то, потому что верховный жрец, он еще и учитель. Кто-то займется какими-то, может быть, даже духовными практиками, может быть, вы начнете изучать либо религию или что-то, но по этой карте, карта иногда призывает нас следовать моральным устоям каким-то, моральным устоям вашим личным, как вас воспитали, как, во что вы верите, либо устоям вот вашего общества, где вы живете. Вот там так, как вам. Вот, это не, не юридическая карта, не юридические законы какие-то, а больше а, какие-то моральные устои. Еще по этой карте это карта свидания, может быть, первая, первый даже сексуальный опыт какой-то с человеком, потому что посохи, такой, знаете, фаллический символ, это страсти, может быть, первые какие-то встречи у вас, и опять по карте верховного жреца тут у вас идет благословение, все в порядке, пожалуйста, встречайтесь, нет никаких проблем вроде бы. Карта Верховного Жреца Старший Аркан представляет знак Зодиака Тельцов. Кто-то из Тельцов для вас может быть очень значительным. Пятерка пентаклей, Четверка пентаклей. Ну, знаете, тут какие-то финансовые затруднения. Пятерка Пентакли говорит именно о том, что, может быть, какие-то финансовые проблемы, либо проблемы могут быть с вашим жильем. Иногда карта говорит о проблемах со здоровьем, иногда тут проблемы с ногой могут быть у кого-то. Но я думаю, скорее всего, проблемы все-таки финансового характера, потому что тут же у нас четверка пентаклей, карта э, человек очень крепко держит эти Пентакли, он прямо и ногами стоит на них, и сидит на них, и в руках держит, то есть... Для того, чтобы избежать вот эти вот финансовые затруднения, мои дорогие, стоит откладывать деньги, стоит держать вот эту вот как бы подушку безопасности, нужно иметь вот этот вот какой-то запас, может быть, даже небольшой, потому что 4 пентакля это небольшая сумма, но иметь вот эту вот подушку безопасности. Если вы проходите через вот этот вот период, имейте в виду, что, значит, на будущее, значит, надо где-то какую-то копеечку где-то откладывать, чтобы избежать в будущем вот таких проблем. Иногда карта говорит, что проблемы не ваши, а кого-то, кто-то рядом с вами. Это карта помощи еще вдобавок. И, может быть, вам нужно помочь кому-то, а, может быть, вы не хотите крепко держите эти деньги, Деньги. И вообще карта называется карта скупца, человек скупой, человек не любит тратить деньги, жадина, и может быть надо помочь кому-то, кто-то просит у вас о помощи, а вы не очень хотите как бы расставаться со своими вот этими вот пентаклями. Кстати, помочь, может быть, надо и не только финансово, может быть, надо приютить кого-то у себя на какое-то время, может быть, навестить, помочь человеку проблемы со здоровьем, то-то тоже. Но как-то очень уж вы закрыты, если это вот про вас говорит. Либо вот если это ваши проблемы, то откладывайте на будущее. Но какие бы проблемы не были, если это ваши проблемы, карта силы говорит, то что вы совсем справитесь. Сила есть, деньги заработаем. Если проблемы со здоровьем, то карта силы как раз-таки очень хороша для здоровья. Говорит о том, что силы будут перебороть эту болезнь или какие-то проблемы со здоровьем, то все будет замечательно. Старший Аркан представляет знак Зодиака Львов, кому-то и кто-то из Львов для вас может быть значителен, но еще и карта, знаете, такого подхода, правильного подхода к ситуациям. Не зря на этой карте всегда нарисована женщина рядом с диким зверем, то есть Сальвул в данном случае. То есть ей, она укротила вот этого дикого зверя. Как? Нельзя укротить дикого зверя силой, только лишь каким-то подходом, каким-то найти к нему подход. Вот, вот это вот. Про той карта, про дипломатию, про какую-то стратегию, тактику, найти подход к ситуации, не, не лезть на рожон, как говорится, а именно вот в этом ваша сила должна быть, в том, чтобы найти подход к любой ситуации. Ну и ваша последняя карта, пятерка мечей, карта, в общем-то, победы, но доставшейся какой-то ценой, знаете, такой ценой, что, может быть, вы кого-то пока добивались чего-то, победили, получили, но в процессе обидели кого-то, может быть, например, вы добивались какой-то должности, получили, но в процессе обидели коллегу, кто-то от вас отвернулся, может быть, даже позавидовал, но часто карта говорит о том, что человек не слушает никого, то есть мое мнение или ничье, то есть вот как сказал, так и будет. И хотя, в общем-то, верит в себя, но в то же время люди от, от этого человека отворачиваются, потому что неприятно находиться с таким человеком, он никого не слушает, только себя. Это может быть не вы, может быть рядом с вами кто-то, и вы вот в позиции э, поворачивающегося спиной, и это правильная позиция, потому что Связываться с этим человеком не стоит. Вот помните про дипломатию, стратегию, тактику, потому что будете с ним спорить, ничего не добьетесь, лучше уйти. Лучше как бы э, сохранить расстояние, чем быть дальше от, подальше, быть подальше, подальше от этого, держаться подальше от этого человека. Давайте посмотрим, что добавит к этому раскладу карты Ленорман. Корабль. Замечательная карта путешествий, поездок, переселения, может быть, даже карта женщины. Ну, дорогие дамы, да и мужчины тоже. Во-первых, карта кольца. Это свадьба, это обручение, это брак. Для мужчин, может быть, вот эта красавица, и вы, может быть, даже летите или едете к ней, или у вас потом вас ждет какое-то свадебное путешествие после регистрации брака. Для женщин тоже это вы, может быть, и вас ждет вот это вот кольцо и путешествие, или вы должны будете поехать куда-то. Может быть, вы поедете и встретите своего суженного, и это приведет в дальнейшем к браку, к регистрации отношений. Замечательно, очень романтично. Давайте посмотрим, что добавит оракул мудрости к этому раскладу. А, кстати, карта э, Ирафанта, Верховного Жреца, и говорит о э, венчании, может быть, или регистрации брака, но вот в таком религиозном каком-то, э, каким-то религиозным обрядом. Одиночество. Кому-то, кстати, карта сироты, сиротинушки. А может быть, вы были вот этой сиротин, чувствовали себя одинокой или одиноким вот этой вот сиротой, а теперь вот это вот все, куда-то поедете, и все изменится. Так, и последняя карта. Оракул эзотерический. Свет. А. Замечательная карта, вот это вот, посмотрите, душевный свет, духовный свет, вот этот вот огромный луч, факел даже, я бы сказала, огромный луч света освещает вас и вашу жизнь, мои дорогие. Вот под таким, это как будто солнце, во-первых, все в их, когда свет такой, он освещает все углы, никаких секретов, никаких тайн, все ясно, все четко, все видно, это тоже хорошо. И дай Бог, чтобы вот такой вот душевный свет, духовный свет освещал весь ваш путь и весь ваш этот период августа. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. Нас уже почти 99 тысяч, и было бы очень хорошо, если нас стало 100. Надеюсь на вас, рассчитываю, и до новых встреч. До свидания.